Здравствуйте! Меня зовут Наталья Дмитренко, я директор по маркетингу компании «Арикана». 19 октября приглашаю вас на конференцию «People Management 5». О чем мы поговорим? Мы поговорим о приемах кооперации, коопетиции, о манипуляции и управлении. Моя тема звучит так. «Как управлять людьми, которые управляют людьми?» До встречи 19 октября.